Но идея в чем заключается? В том, что мужчина должен учиться хранить себя. Он не должен сильно свою психику тратить на красивых девушек чужих. Иначе он теряет силы, становится слабым, безвольным, неразвитым и так далее. Точно так же девушка, когда тратит на мужчину, она теряет чистоту. Женская, мужская сила зависит от силы, от храбрости, от энтузиазма силы. Энтузиазм мужчины в целебате. Но если мужчина тратит очень много энергии на женщину, он теряет эту силу, он становится менее крепким, выдержанным и так далее. Точно так же женщина, ее сила в чистоте, когда она там открыла свое тело, пошла... Энергия тратится. Я не говорю сейчас про семейные отношения, я говорю вообще, как бы, когда чужие люди такие отношения строят. Женщина теряет чистоту, и вместе с чистотой она теряет также разум. Она перестает понимать, где правильно, где неправильно. Женщина это понимает от чистоты. Вот она чистая, себя чувствует чисто. Она все понимает как правильно, как неправильно, потому что она все понимает сердцем. Женщина с сердцем все понимает. Вот, допустим, если женщину спросить, лекция слушала, тебе понравилось? Она говорит, да. А о чем? Она говорит, я не могу сказать о чем, но понравилось. Это сердцем. Женщина сердцем все воспринимает и все, потом начинает делать, как там говорилось. А мужчина воспринимает логикой. Он конкретно говорит, что ему понравилось, что не понравилось. И если спросить его, тебе в целом лекция понравилась? Он говорит, ну я не знаю, посмотрим жизни. Если он жизнь подтверждает, он говорит, да, тогда нормально. Женщина чувствует правду. У нее так устроена психика. Поэтому, если она загрязняется, открывая себя, она уже правду не чувствует. И поэтому она становится несчастной. Она не знает, как жить правильно. Она запутывается в жизни. Ее что-то уносит куда-то. Сторону судьба. Это мужчины и женщины должны хранить себя от разврата, от незаконных отношений между мужчиной и женщиной. Это очень опасно. Ваш вопрос? Даже два, но не сомневаюсь. Первый, если женщина хочет открывать свое сердце, и она. А он не слушает, да? А он не хочет слушать, да. А потому что это аскеза для мужчины. Вы аккуратненько открываете сердце не так много. Чтобы он выдержал. Просто поймите, что для него аскеза. Вот, допустим, если ваш муж хочет, чтобы каждую секунду ему вот так кивали, вы будете так делать? Нет. Почему? Потому что вы устаете, правда? Вы говорите, отстань от меня, уже не могу тебе кивать, все. Ну, поэтому, потому существуют для Конечно. Вы подружке звоните и говорите, да я ему так сказала, я ему сказала, как тебе вот так, слушай. Он говорит, слушай, что ты от меня хочешь? Он сразу начал нервничать, я ему сказала просто, открылось сердце, ну слушай. Потому что женские эмоции надо, если с мужчиной говорить, их пять раз спокойнее надо. Он не выдерживает просто нагрузки. А мужчина женщина женщиной... Пять раз нежнее, не надо грубо, если ты там решил ей сказать правду. Успокойся сначала, она не выдержит вот это э -э -э, твоего, Ну что у нее психика ранимая очень. Успокойся и по-доброму так, ты знаешь, мне кажется, ты чуть-чуть не убралась на кухне. Так надо с женой говорить. Она говорит, правильно тебе кажется, чуть-чуть не убралась и пошла убираться. Почему? Потому что если ты говоришь чуть-чуть, она у нее включается совесть. Или, допустим, как жену воспитывать? Допустим, приходишь домой и говоришь, слушай, хорошая, у меня такая тут ситуация, меня мужчина спросил, что посоветовать жене, которая не любит убираться на кухне? Я жену спрашиваю о том, что мужчине посоветовать жене, он не знает, как ей вот объяснить. И она такая думает, и неважно, что-то скажет моя жена, что-то скажет. Но в этот день на кухне будет порядок. И мне ей не надо говорить, что на кухне грязная. Я должен ей рассказать сказку про мужчину, который... Ну или, может быть, на самом деле это так, неважно. Важно то, что когда женщине говоришь косвенно о чем-то, она это воспринимает прямо. А если прямо говоришь, то она вообще не воспринимает. Она просто протестует против этого насилия. Потому что это дисгармония, когда на нее нажимают, что-то ей говорят вот так прямо. Для нее это насилие. Только женщина аккуратно намекаешь на что-то, а у нее сразу включается совесть. И стыдно становится. И она идет, делает все это. Потому что женщина очень совестливое существо. А мужчина нет. Мужчина становится совестливым, если жена его любит. Правильно, видите, мужчина вздохнул. Когда жена любит, она ему говорит что-то с любовью. Мы хорошего, так нельзя. У меня жена, когда я уезжал в лекцию, что-то говорит, людям пошлые анекдоты не рассказывают. И жена сказала. Она знает, что у меня есть как бы такие слабости. И сразу включается совесть мужчины. Или у нее включается совесть, когда он совершил какой-то серьезный поступок и раскаивается. Когда у нее тоже в совесть включается, он реально осознает, что неправ. Но женщина всегда чувствует, что она неправа, когда она успокаивается. Если ее, допустим, обидеть, она не чувствует. Поэтому женщине надо все говорить очень аккуратно, тогда она все сама поймет. Девочек, когда воспитываете, девочек маленький, Никогда не злитесь на них, говорите все аккуратно, и насказательно. они все будут понимать, они вырастут очень разумными и правильными людьми, но когда мальчика воспитываете, не надо ему вообще ничего говорить, это все бесполезно, он говорит, вот это не надо делать, а вот это надо, он вам скажет, да, мама, хорошо, и будет делать ровно так, как он делал до этого. Почему? Потому что он мальчик, ему слова не нужны, на него нужно влияние. Когда мальчика, допустим, без слов просто идешь, ставишь в угол мальчика, он говорит, мама, за что? Ну, потому что ты там своровал конфету там, ну, допустим, да? И дальше не нужно слушать ничего, что он будет говорить, это все обман. Он говорит, я больше не буду там, мама. Это манипуляция просто. Ставьте его дальше в угол. Не слушайте его слова, ставьте в угол. Итак, первая стадия, это запугивание. Он может там начать кричать, ругаться, не хочу в угол. Вторая стадия, подлизывание. И у мужчины, у ребенка точно так же все работает. Вторая стадия подлизывания, он говорит, мама, я больше не буду. И третья стадия, это откровение. Вот на стадии откровения надо выпускать. То есть уже он в углу постоял все какое-то время. Он говорит, мама, я хотел конфетку сильно, прости. Я не знаю, как заставить себя не хотеть. Рассказывает уже себе свои чувства. Вот Надо сказать, ну, сынок, если ты хочешь, ты просто спроси, я тебе дам всегда. Он говорит, ладно, мама. И все, можно выпускать из укла. В этот момент он открывает сердце, но чтобы мужчине открыть сердце или мальчику даже маленькому ребенку, ему нужно пройти все эти стадии. Там женщина, если вы как бы не проходите с ним эти стадии, пусть я от тебя ухожу. Ну уходи. Надо уходить просто, и все. Пошла, пожила у мамы пару дней. Ты ч ⁇ Все, пошла работать. Психика значит, включился. Действительно тебе так трудно со мной. До вот этого он не верил. Женщины поняли? Мужчины понимают только поступки и события, слова они не понимают. Слова для них ноль. А женщины понимают слова именно. Они чувствуют слова и меняют свою жизнь под влиянием слов. Какие еще вопросы? Да? А, я вам не дал сказать, да? Бывает такое у меня, да? У меня просто угу. очень ну, вопрос волнует. Что такое духовное единство между мужчиной и женщиной? Как его достичь? А, хороший вопрос. На самом деле, мужчина и женщина совершенно разные духовные практики имеют. Мужчины и женщины по-разному занимаются духовной практикой, и они вообще разные. Некоторые люди говорят, Олег Геннадьевич, мы разные вообще. Вот женщина, допустим, для нее духовная практика – это общение духовное, а для мужчины это молитва, там, аскеза, пост. Понимаете? Разные практики. И духовное единство между мужчиной и женщиной означает, что мы вместе верим в Бога. Бывают даже мужчины и женщины разные веры имеют, все равно может быть духовное единство. Мы вместе верим в Бога, вместе хотим духовные праздники соблюдать, молитву читать, правила какие-то, обещания Богу давать. Это называется духовное единство, но делать они все будут по-разному. Даже молиться мужчина и женщина вместе не всегда могут, потому что мужчина может громко очень молиться, а женщину это, она не может это служить. Ну, то есть, женщина очень чувствительна ко всему, а мужчина, наоборот, бесчувственный. Поэтому даже вместе часто молитву читать не могу. Я когда молитву читаю, у меня две двери должны от жены отделять, чтобы звук ну, приглушался. Иначе она не может сосредоточиться. Слишком громко. А вот если семья еще не выбралась от духовного учитель, они не знают, что ей делать? Ничего, все нормально. Но если, допустим, ребенок еще не вырос большим, он спрашивает, когда я буду большим? Ему всегда волнуется насчет этого. Но мама говорит, да не волнуйся, все большими становятся. Так и вы не волнуйтесь, придет время, выберите. Вы идите просто этой дорогой и все. Надо понять, что Бог всегда действует, даже выбрала ты духовный учителя или нет. Вот, допустим, вы мне говорите, Олег Геннадьевич, я вам не успела задать вопрос, вы ответили на него. Знаете, что это Бог так делает в вашем сердце. Он вам сам задает вопрос, сам отвечает через меня. Бог действует через старших, если старшие искренние, и вы искренние. Тогда Бог начинает действовать сам, всегда. Поэтому наставники есть везде. Даже когда муж кричит вот от отчаяния что-то жене, это тоже наставление. Он же правду кричит, ты такая сикая. Он всю правду кричит. Но это правда, слишком, эта правда неправильно преподносится просто. И слишком она утрирована, эта правда неправильно преподносится. Не надо беспокоиться. Придет время, выберите себе веру, наставника. Там последовательность такая. Сначала человек... Выбирает направление. То есть есть священное писание. Это направление. Это не вера еще. Сначала человек выбирает священное писание, направление какое-то. Вокруг этого священного писания много вер разных. Потом он выбирает какую-то веру. После того, как он выбрал веру, у него появляется религиозная семья своя, семья в благости такая, религиозная семья духовная. И потом после этого у него появляются старшие друзья. Это тоже наставники. Но они при этом близко строят отношения. И потом только у нее духовник появляется, только после этого. Такая последовательность. По-другому никак не бывает. При этом очень важно знать, что если у вас есть какая-то культура, допустим, кто-то православный по культуре, кто-то мусульманин, лучше веру выбирать внутри своей культуры. Потому что иначе придется очень много чего в жизни менять. И самое... Проблема это в том, что ваши ну, отношения с Богом будут непонятны вообще вашим родственникам всем. Вы как бы выпадаете из культурной среды. Поэтому лучше всего внутри своей культуры выбирать веру, чтобы не выпадать и всем быть понятным. Иногда бывает так, что человек выпадает из своей среды религиозной. Это аскеза. Жить тяжелее будет тогда. Я вчера слышал такую историю, что одна женщина, она... Девушка, она ну, выбрала духовный путь какой-то определенный. Мужу не нравилось. Он ее бросил. И потом на почве вот, неприязни к ее, как бы, жизни, он начал с ней судиться, там, злиться на нее. Я уже не первый раз это вижу. Война такая начинается. Часто эту войну ну, как подстрекают старшие, говорят, она там, в секте, там еще где-то, и начинается вражда между мужем и женой. То есть страшные вещи происходят. Пытаются отнять ребенка друг у друга. Страшно. Поэтому религиозная нетерпимость, как пока в нашем обществе существует, вот эти насилия неизбежно. Оно может на уровне семьи происходить, или на уровне просто отношений с родственниками самое главная культура, культура означает в современном обществе. Раньше же монокультуры были везде. То есть, допустим, на Руси были только православие допустим. Когда другая вера появляется, ее сразу вытесняли. Допустим, в Турции только мусульманство. И причем только один вид мусульманства. Монокультуры были везде. А сейчас нигде вообще ни в мире, даже в мусульманских странах, нет монокультуры. Поэтому сейчас единственный правильный выбор для людей, что такое вот диктовка времени, надо научиться принимать другие веры и уважать их. И тогда в обществе мир наступает. Ни вражды, ни конфликтов нет тогда. И часто вот эти вот ну, двойные культуры или религиозные традиции, они внутри одной семьи даже объединяются. И здесь нужно тоже учиться принимать друг друга и уважать и веру. И тогда гармония наступает, любовь. Но знайте, что даже внутри одной веры у людей могут быть разные направления. Часто жена вот увлекается таким направлением, у нее свой наставник, муж у него такое направление, свой наставник. И здесь тоже нужно уважать. Есть люди настолько фанатичные, что они даже внутри своей веры не принимают никаких других направлений, кроме своего. И всегда враждуются всем этим. Это признак необразованности духовных человека. Это страшное дело, когда люди так живут. Постоянно вражда. Невозможно жить. Поэтому одним путем означает образование духовное. Прежде всего уважайте взгляды религиозные других людей. Научитесь это делать, и у вас в семье будет гармония, потому что неизбежно какие-то будут расхождения. Когда люди развиваются духовно, что-то будет у него по-своему пониматься, у вас по-своему. Если люди терпимые к взглядам духовным других людей, они будут счастливы все равно всем, Да? просто хотела спросить еще, если у вас друга верен в Бога, как в Отца, как в Создателя, но при этом не имеют, не создать никакую религиозную организацию? Это нормально. Это стадия развития человека. Но при этом дети, у них кроме родителей нет высших авторитетов. Это очень хорошо. Это значит, образование хорошее. Когда люди, дети верят родителям, это очень высокий уровень культуры в семье, значит. Не то, что родители являются авторитетом, а то, что просто нет у детей никакого выбора. Его нет, если вы ходили в какой-то церковный примерно, или к его звоню был пастор какой-нибудь еще выше или же у что-то. А так потом как воспитывать детей? Всегда есть родители, есть наставники, надо различать. Никогда родитель, отец не может быть выше наставником В семье всегда, в древней культуре, был наставник семьи. Родители не могут заменить наставника, это невозможно. Разные отношения. С родителями близкие отношения, с наставником отношения, служение, почтение. Вопрос заключается в том, как выбрать себе вот таких и таковых наставников. Где они существуют? Ну ладно, хорошо. Будем об этом говорить. Займет время какое-то. Будем? Нет? Кто нет, поднимите руку. Кто да, поднимите руку. Ну, я вкратце вам расскажу, что есть разные стадии развития человека. Вот смотрите, это все зависит от просто глубины постижения мира. И не надо пугаться от своей стадии, это нормально. Вот, допустим, человек может быть образованным доктором наук там, и так далее, но глубина постижения мира у него вот такая. Я сейчас опишу разные стадии. Первая стадия постижения мира, mm. она занимает, заключается в том, что человек воспринимает этот мир просто как комбинацию химических элементов. Это называется материальная форма или атеизм. Ну, то есть человек. Таким образом мыслит просто. У него, допустим, какое мышление и это его вера. Допустим, человек такой во что верит, в какую медицину? верит в таблетки, потому что это научно доказано. -то, то есть наука же бывает какая, религиозная, атеистическая. Есть наука тоже основывается на вере всегда, запомните. с разные виды науки даже. Итак, человек верит в то, что только таблетки. Вот пища для него, что такое? Белки, жиры, углеводы, витамины. Это для него пища, для этого человека. Отношения для него, любовь, это что такое для него? Секс. Секс не получается, значит любви нет. Он честно, он искренне уверен, что у них они не любят друг друга, потому что секс не получается. Он абсолютно убежден в этом, его невозможно перебить, потому что у него такое развитие. Человек так развит, он так воспринимает мир. У него нет следующей жизни, есть только это. Поэтому в этой жизни он должен все получить в жизни. От жизни все получить он должен, этот человек. Это плохой человек или хороший? Это хороший человек, но у него такое развитие. Вот он так видит мир. Это не значит, что он не интеллектуальный. Этот человек может быть еще раз повторяю, очень выдающимся и развитым с точки зрения социума. То есть он может иметь высокое положение в обществе, там сильный разум, понимать, что такое хорошо и что такое плохо, все что угодно. Но он просто вот так видит мир. У него приближение к душе очень слабое. Он себя не воспринимает как душу. Он себя воспринимает как грубое тело. И поэтому для него развитие означает накачать тело. Он считает, что развитый человек ⁇ это человек, у которого есть мышца а у женщин, у которых тело очень красивое. Значит, она развитая женщина. Тело некрасивое, не развитое. Запомнили? Эта концепция жизни зависит от развития личности. Следующая концепция личности. Дальше. Человек становится чуть более развитым. Он глубже видит мир. Начинает видеть энергии. Такой человек уже для него... Он себя не телом воспринимает, а воспринимает движением. Вот допустим, сыроедение, это классический пример такой концепции. Люди говорят, зачем есть эту пищу, она мертвая, нужна энергетическая пища, энергия, нужна энергия, они говорят. Из энергии нет жизни. И они поэтому только сырую пищу есть, едят, и у них глаза квадратные, у них энергии много. Они говорят, нам классно жить, вам нет, у нас много энергии. Такие люди. Вот это концепция в жизни. То есть для них лечение, опять движ, означает движение, это более высокий уровень лечения. Движение, то есть с помощью движения они лечатся такие люди. Это здоровый образ жизни, спорт, там, закаливание. Это вот эта платформа знания уже. И человек верит во что? В победу над собой. То есть для него, ну как бы он сильный, означает он себя преодолел такой человек. Если его спросить, что такое душа, он скажет, что душа это энергия. А Бог что такое? Бог это тоже, это счастье, тоже энергия. Ну, то есть он видит только вот энергии, все, он больше ничего не видит. И на этой платформе он начинает понимать, что деньги это тоже энергия. Он уже как бы стремится к тому, чтобы иметь много денег с этой точки зрения, с точки зрения энергии. Есть ли совесть у таких людей? Ну, как бы для них бессовестный поступок означает, что он как бы сам себе предал самого себя. Понимаете, бессовестно означает предать самого себя. Следующая концепция, вот есть концепция грубого тела, да, есть концепция психической энергии, дальше идет более глубокое восприятие, называется платформа, когда человек начинает видеть энергию ума, умственная платформа. Это уже очень высокое развитие человека. И на этой платформе человек начинает видеть, что этот мир прекрасен, не просто энергию видит, что надо двигаться там туда, все, вот, сырую пищу есть, вот, а он видит красоту этого мира, допустим, человек влюбляется, он, он на эту платформу автоматически встает, он начинает видеть одушевленно весь этот мир, месяц свои блески по лугам рассыпал, ну то есть месяц живой стал, понимаете? Стройные березки, стройные березки шепчут что-то липо. Ну, то есть, он все видит как живое, этот человек. Потому что он влюбился. Он глубже начал понимать мир, что энергия любви заставила его открыть сердце. Начинает все видеть вот так очень глубоко. Унылая пора, очей, очарование. Приятна мне твоя прощальная краса. Видите, прощальная краса, то есть люблю пышные природы природа увидания. Пышная природа увидания. Ну, то есть, это значит, человек глубоко видит мир, он становится живым, у него есть эмоции у этого мира. Что такое пища для человека? Пища для у него, у такого человека, имеет свой характер. Он, допустим, говорит. Эта пища имеет хороший характер, я ее буду есть, а это имеет плохой характер, я ее не буду есть. Отсюда появляется сразу вегетарианство. Потому что с точки зрения энергии, самая лучшая пища – это сырое мясо. Много энергии. И похоже на человека энергия. Все полезно. С точки зрения энергии. Но с точки зрения следующей платформы, платформы характера, эта пища имеет плохой характер, я ее не буду есть, потому что она портит мне характер. Человек начинает это чувствовать. Лечение для такого человека, что такое лечение? Ему химия не подходит. Ему нужно, чтобы его лечили любовью, то есть его должны лечить, хороший доктор должен быть, чтобы его вылечить. Он верит уже в характер доктора, в его качество. Добрым должен быть, бескорыстным, добрый доктор должен быть. Тогда он его вылечит. А просто таблетки его не волнуют, он должен понять, кто его лечить будет. Если не тот, не тот человек, он не будет вообще у него лечиться даже. На этом уровне человек начинает чувствовать тонко мир, начинает чувствовать характер людей, что влияние людей друг на друга. Отсюда есть позитивные люди на, на этой платформе, негативные Негативный говорит, вас сглазили, испортили. Допустим, на первой платформе человек говорит, нет никакого сглаза, нет никакой порчи это все ерунда. Потому что он не верит в тонкие энергии. Он в ум не умеет, не верит, он даже в энергии не верит. Он верит просто в химию. Понимаете, атеизм такой. А это, на этой платформе человек уже знает, что может быть сглаз, порча там... Но есть позитивные люди на этой платформе они говорят просто верь в свою удачу никого нет сглаза порчи веришь в удачу нет спорчи если веришь в порчу значит есть порча если его спросить такого человека Что такое Бог он скажет Бог это красота и любовь Ну то есть этот человек уже чувствует характеры все и Бог тоже имеет характер у него Бог — это красота и любовь, он говорит. Понимаете? На этой платформе люди становятся очень талантливыми. Они пишут красивые картины, красивые стихи, песни красивые очень пишут. Но они становятся очень творческими на этой платформе, потому что они природу человеческой психики начинают видеть. Поэтому все шедевры, допустим, песен, они идут от этого, от этой природы очень глубокого понимания человека. Допустим, картины красивые все, они написаны такими людьми, которые видят этот тонкий мир. Вот, допустим, взять шторм. Видели шторм на, на море? Вас сильно это задело, нет? Нет. Ну, шторм там. Небо такое, море такое, все мглой покрыто. Идите, посмотрите картину Айвазовского. Вы обалдеете, как он видит шторм. Он видит его в тысячу раз красивее, чем это на самом деле. Так устроен человек. Он способен очень много любви взять из природы, из... Даже вот просто вы увидите какого-то человека, допустим, ничего не изменится. Но когда вы увидите картину, как этого человека нарисовал, вот такой человек, вы обалдеете просто. Вам понравится этот человек тогда на самом деле? Почему? Потому что он увидел его много-много глубины, и он это нарисовал. Но на этой платформе человек не может выбрать веру себе, потому что еще рано, он даже не понимает, что Бог как бы, и для него молитва это не канонические какие-то вещи, на этой платформе человек молится Богу от сердца, он говорит, господи, я тебя люблю, вот это для него молитва Богу. Следующая платформа, она связана с разумом уже, человек начинает чувствовать, что такое разум. И это первая платформа, на которой человек может побеждать судьбу. Даже люди на умственной платформе, вот на этой до этого, все их книги, вот, которые они пишут про любовь, там везде трагедия, потому что у них нет инструмента побеждать судьбу. Инструментом побеждать судьбу называется разум. И поэтому самое главное, что человек должен добиться в этой жизни, он должен встать на платформу разума. То есть его концепция жизни должна быть разумное существование. Как выглядит этот человек, как он видит мир? Этот, мир? этот человек видит мир глазами священных писаний. Вот в священных писаниях так говорится, и он пытается это понять со всей силой, осознает. Вот в священных писаниях говорят: не убий. А что значит не убий? Кого не убивать? Только людей или только своих или только чужих или, может, и животных тоже не убивать? Понимаете, он начинает это глубже постигать, потому что он верит в священное писание. Такой человек. Это платформа разума. На этой платформе он начинает чувствовать, что есть Бог как личность. Не просто энергия счастья, любви, а личность Бога. Это значит, что Бог он имеет характер свой, имеет свои взгляды, имеет свои суждения. И он верит, что Бог написал Священное Писание. Это и есть его мысли. Что такое Священное Писание? Это мысли Бога. Знаете, такой человек верит, что у Бога есть мысли на этом уровне. Платформа разума. И на платформе разума человек выбирает все наставника. Он верит, что если Бог есть, значит Бог даст мне своего представителя, который меня за собой будет к нему вести. И поэтому человек выбирает себе наставника на этой платформе, потому что верит, что Бог ему дает своего помощника, чтобы он шел за ним. На платформе разума человек лечится уже с помощью знания, он изучает, как устроена психика человека, как живет человек, пытается понять, как все происходит. Можно использовать разные виды лечения, там таблетки, травы, не имеет значения. Но как устроена жизнь человека, может понять только тот, кто находится на платформе разума. Потому что этот человек начинает понимать, что жизнь имеет вечную природу. Так написано в Священном Писании. Он еще не видит душ. Но самая высокая платформа, это платформа труднодостижимая для людей. Это платформа, на которой человек обретает духовную платформу, платформу Души. Я вам сейчас примерно расскажу, как выглядит этот человек. Он в людях видит только самое лучшее. Он в людях видит только чистоту, а все остальное он тоже видит, но не придает этому значения. Он понимает, что это временно, потому что он видит главное в людях. Такой человек чувствует прошлое, настоящее и будущее очень хорошо. Он знает, что будет с ним после смерти тела. Поэтому он не боится смерти, такой человек. Он понимает, что самое ценное в этой жизни – это любовь к Богу. А любовь к людям является проявлением любви к Богу. Как в песне по -по -по поется там «Вместе навсегда» «Я больше всего люблю Аллаха, а тебя люблю ради Него». Но Такой человек на духовной платформе, он... Больше всего Бога на свете любит, а людей любит, потому что он видит, что это энергия Бога, это Его проявление. Люди ⁇ это частички Бога. Но это нельзя имитировать. Для такого человека на этой последней платформе, для него нет религии. Рамки между религиями стираются, потому что он везде видит, где есть Бог, везде видит, где есть обман. Обман всегда бывает, где нет священных писаний. Это очень легко, легко узнать. Человек говорит, я, меня молния в голову ударила, я понял, как правильно. Это обманщик. Он сам себя обманывает. Священные писания указывают на Бога, которые проверены временем. Вот существует там полторы тысячи лет священное писание. Все значит, оно от Бога. Все остальное уничтожается временем. Все книжки. Раньше тоже много книжек было, все уничтожены. Остались Священные Писания. <свят> Не торопитесь, развивайтесь, придет время. Вы встанете на платформу конфессиональную. Выберите какую-то веру. Но придет время, и эта платформа конфессиональная для вас станет. А вы останетесь в какой-то вере, но будете на мир шире смотреть. Будете святых видеть в разных традициях духовных. Видите, душу будет видеть во всех, кто, в ком она, ну как бы во всех живых. Будете душу видеть. Но это очень высокий уровень. Мы не можем его имитировать никак. Такой человек ничего не боится, у него нет страха в жизни. Он полностью счастлив. Каждый должен честно признаться все в своем развитии. Если вы, допустим, только таблетками хотите лечиться, боитесь по-другому. Значит, это ваш уровень развития. Лечитесь таблетками. Бог вам подскажет, какие таблетки лучше, какие хуже. Если вы питание смотрите из позиции белков, жиров, углеводов, витаминов, и считаете калории, не беспокойтесь ни о чем. Это ваше восприятие пищи, и это хорошо. Бог вам подскажет через это восприятие, как правильно питаться. Потому что и то, и то, и то, все это правильно. Поэтому, когда человек говорит, Бога нет, все устроено из химических элементов, и мы вышли из обезьяны путем, естественного отбора. Ничего страшного, это нормально. Это его возможность воспринимать мир. У меня есть один знакомый, который много лет изучает Священное Писание, классическое лечение, которое написано в ведах, тысячи лет уже существует это знание, и он это знание, это знание получил непосредственно от первоисточника, то есть он, кроме того, является еще доктором медицинских наук. Вот. И я хочу вам его представить, потому что он живет прямо здесь, в Новосибирске, и может вам, когда я уеду, рассказывать о настоящем лечении, классическом, вот этом, логическом лечении. Так, Михаил Альбертович, может, вы скажете что-то? Добрый а, вечер. Дорогие друзья! Замечательно видеть такой полный зал. Я хотел бы поблагодарить Илья Геннадьевича за то, что он меня представил, и также поблагодарить его за ту просветительскую деятельность, которой он уже много лет, даже уже десятилетий занимается на благо всех людей, не только нашей страны, но и за рубежом. Вот, я... Хотел сказать, что через месяц небольшой мы будем проводить новосибирский семинар, который называется «Пять правил для совершенного здоровья». И я уже несколько лет в Новосибирске не проводил таких публичных просветительских мероприятий. И вот благодаря организаторам приезда Олега Геннадьевича, Центра ТАТВА, которых я тоже хочу поблагодарить за их замечательную деятельность в нашем городе, вот они меня пригласили провести вот этот семинар. Он будет проходить э, субботу-воскресенье, это будут выходные дни. И мы поговорим о том, э, как правильно поддерживать здоровье на всех уровнях, физическом, социальном, э, психическом и, самое главное, духовном уровне здоровья. То есть мы поговорим о том, какие правила нужно придерживаться для того, чтобы быть здоровым и стремиться к совершенному здоровью. Поэтому я буду рад. Вас видеть, если вы придете на этот семинар, до встречи. Всех вам благ, успеха и здоровья. Часто нет пророков в своем Отечестве. Но я надеюсь, вы все мудрые люди и придете все-таки. Потому что очень важно получать знания из, из, от тех людей, которые получили его от первоисточника. То есть у нас очень мало людей в России, которые именно выучились в Индии. Есть учитель, когда, который дает именно медицинское знание. По священным писаниям идет изучение все точно и правильно. Очень редко. Это редкий случай. Поэтому, пожалуйста, приходите, изучайте древнюю науку, медицину, орбеду, которая называется «Наука жизни», переводит на русский язык. Дорогие друзья, если кто-то заинтересовался, то можно будет подойти на стойку регистрации, там побольше узнать об этом семинаре. Даже желающие могут приобрести билет. Спасибо. Какие еще вопросы у вас ко мне? Вы даже две руки подняли. Хорошо. Я, кстати, не совсем классический врач. Я больше экспериментатор. Но важно знать именно классику. Ну вот мужчина даст сзади. Потому что она даст фундамент, фундаментальное представление о здоровье, как правильно относиться к своему здоровью. Да? Геннадьевич, могу я задать вопрос про отношения женщины с сыном? Они выходят за рамки? Нет, нормально. Почему? Меня попросила жена задать этот вопрос, она, она слышит по радио. Она... она очень привязана к вашему сыну. Она очень... Ну, знаете, когда женщина привязана, она очень переживает, волнуется за него. Чрезмерная привязанность к ребенку у женщины приводит к тому, что сын начинает бунтовать, а женщина сильно беспокоится. Ведь он еще не задал вопросы, а теперь спрашиваем. Да, есть такое. У нее ну, сын в прошлом браке был, и она, судя по рассказам, как-то очень интенсивно им занималась. И, может быть, давила и составляла. В общем, как-то мужские характерные характер проявляла. И ну, похоже, у сына было такое вот, приятное отражение. И после распада брака, и, может быть, даже под воздействием его отца у него. Возникло неприятие мать, он не хочет с ней несколько лет. Нет, нет, причина не в этом. Давайте нет, я, я просто с... говорю... Что... Вы события события говорите, события, хорошо. Да. Давайте еще раз вернемся назад, смотрите. Это все просто внешние вещи. Я сейчас расскажу внутренние вещи, и вам ей очень легко будет разобраться с своим ребенком. Смотрите, еще раз повторяю. Внимательно слушайте меня, женщина. Женщина живет не своим счастьем, она живет счастьем своего ребенка. Так устроена психика, это ее природа. И когда она превышает свои полномочия в отношении с этим счастьем, то есть она начинает полностью контролировать жизнь своего ребенка, желая, чтобы он был счастлив, с этого момента начинается бунт у ребенка. Вот у меня с мамой то же самое чувство. И этот буд приводит к конфликту, если кто-то из них не проявляет выдержку. Ну, допустим, сын может терпеть, что мама вот его мучает своим гиперопекой. Или, допустим, мама терпит, что она такая гипержелающая опекать и не делает этого. Но когда кто-то проявляет терпение, тогда отношения более-менее нормальные. Но если наоборот происходит, ни мама, ни сын не могут терпеть, мама свою доказывает, что должен делать, как я тебе говорю, а сын бунтует, потому что он не может жить, она ему сковывает, не дает ему жить, и начинается конфликт. Она просто должна первое это понять, что нужно счастье искать в других вещах, не в жизни своего ребенка, а как-то по-другому. Можно продолжить? Конечно, конечно. Вот, отлично, отлично, отлично, но ничего не получится, пока она не изменит свое восприятие его, пока она не успокоится по поводу его жизни, пока она не перестанет трястись от его событий, поступков, то, что он делает, пока она не перестанет гиперсильно и ответственно воспринимать его судьбу как бы она ни желала ему счастья, как бы она не относилась к нему по-доброму и непритязательно, все равно у него будет отторжение. Он будет чувствовать насилие над собой. Вот если, допустим, я кого-то из вас сейчас возьму за руку и буду тянуть на себя, какая будет реакция? Вы скажете, Олег Геннадьевич, тяните. Некоторые говорят, давайте попробуем. Вы начнете... Вырывать руку 100%, хоть любите вы, хоть не любите человека. Да естественная реакция, сопротивление. Человек не может полностью как бы, отдать себя, ему нужно свободное пространство для жизни какое-то. Особенно в мужчине или мальчику, там, парню молодому. То есть, видите, проблема не в нем, а в том, как она его воспринимает. А это обычно бывает у женщин, если они недостаточно развиты духовно. Женщина должна научиться по-другому любить своих детей. Это не просто для женщины, но возможно. Смотрите, женщина это энергия, она соткана из энергии. И поэтому она или благословляет, или проклинает, и поэтому она всегда связана с ребенком. Ребенок болен, женщина переживает за него. Переживание означает, что она дает ему силы. Бывает так, что он болен, она не переживает, это значит, что он вылечится. Она уже дала ему достаточно сил, и поэтому она сохранила себе и не переживает. Вот поднимите руку, кто из вас чувствует, что все будет хорошо с ребенком, не переживает. Значит, вам хватило сил природно, чтобы вылечить, у вас есть сила на это. И болезнь не такая тяжелая. Вот теперь, а кто из вас переживает по поводу здоровья своего ребенка? Это значит, что с не хватает сил вы истрачены, понимаете? И так устроена психика любой женщины. Она всегда настолько сильно связана с ребенком, что если ему плохо, она отдает ему свои силы. Вот теперь поймите, что есть более высокая платформа жизни, когда женщина связана не с ребенком так сильно, а с Богом. При этом с Бога, с ребенком связь не ослабевает, просто она сильнее связана с Богом. И тогда включается в силу такое понятие, как благословение. Смотрите, одна женщина, ребенок идет на войну, и она ему говорит, все будет хорошо у тебя, я буду с тебя молиться. И она верит, что он выживет. Это очень сильная позиция, потому что действительно она получает силу от Бога и действительно возрождает силу своего ребенка и побеждает его судьбу таким образом. Теперь второй вариант. Он идет, она плачет и говорит, ты будешь жить, я верю. Она тоже верит. Но почему она плачет? Потому что она дает ему свои силы, и у ней ничего не остается. Она теряет себя, поэтому плачет. Вот ей нужно встать на другую платформу в жизни. Нужно научиться так любить Бога, чтобы ей хватало сил спокойно относиться к судьбе своего сына. И тогда у него все будет в жизни хорошо. Но запретить жить человеку невозможно. Он будет ошибаться все равно, потому что это его судьба. Благодарю вас. Мужчина вот... Ну, лучше по теме лекции. Вы про женщин ведь, да, спрашиваете? Ага. Давайте вот на втором ряду мужчина. Здравствуйте, Олег Спасибо, что вы выбрали меня. У меня это вы мне выбрали. Спасибо вам за это. Вопрос такой. Если супруга часто при детях ругается... Она просто... Она переживает, расстраивается. Она не ругается. Как правильно себя вести? Если иногда это подходит к какой-то агрессии физической в сторону мужа. Она вас бьет, что ли? Или что? Это от страха идет у женщины. Послушайте, сначала надо понять. Вот женщина, когда агрессивно себя ведет, ругается, бить может даже. Это значит, она сама не осознавая, она очень сильно боится. Это от сильного страха идет у женщины. У меня у жены тоже есть такие склонности. Не то, что она там бьет меня каждый день. Просто у ней вот характер именно такой, она сильно как бы реагирует на то, что происходит. и глаза квадратные сразу становятся. Помогите, ей нужен свежий воздух. Нет, ей нужен свежий воздух, надо вывести на улицу. Просто на улицу. Дыхательный центр просто не хватает кислорода. Спазмы в голове, нужен воздух, и сразу легче становится. Я просто в какой-то момент понял, что ей очень страшно, и поэтому она такая. -а -а". Я говорю, ты не волнуйся, не печалься, все будет хорошо, успокойся, все. Ну как с ребенком, знаете, успокаиваю ее. И она раз расслабляется и говорит, спасибо, что ты меня понимаешь. Она сама недовольна такому поведению. Но женщина обычно агрессивно себя ведет не из-за того, что она хочет, так она не может по-другому, у нее нет сил." Она просто вот так сильно реагирует, потому что она чувствительная, гиперчувствительная. То есть женщина агрессивная от гиперчувствительности, не от желания насилия, как мужчина, допустим. От гиперчувствительности. Поэтому ей нужна особая обстановка. Она, наверное, сильно устает у вас, да? Требует отдыха там какого-то, А как? Гипердинамичная, активная, бегает, прыгает постоянно. Воспримите ее как ребенка. Попытайтесь, вот ей, Да все хорошо, не волнуйся. И вы увидите, что она такая есть, она как ребенок. Хоть она себя там ведет вот так, ну, на самом деле все женщины одинаковые. Она просто от страха истерит, ругается. Это ее способ реагировать на ситуацию. У каждой женщины свой способ, он выработан с детства, и она не может поменять. Вот это хороший вопрос насчет модели поведения. Вот смотрите, женщины, очень важно знать, что женщины, они очень сильно перенимают именно модели поведения, что не, не касается мужчин. Женщины, они очень сильно впитывают себя в воспитание и потом им очень трудно поменять себя. Это идет еще из прошлых жизней, но именно у женщин формируется их поведение в результате того, что она перенимает это у кого-то. То есть женщина, она вот такое существо, что она учится всегда в жизни. И она получила вот такой вот способ, она так живет. Но это еще с прошлого, конечно, это по судьбе тоже так положено. Поэтому лечится это тоже по-другому. Таким образом, надо просто дать другую модель поведения. Надо не так же реагировать, как она, а вот я вам объяснил, увидеть, что она из страха все это делает, и просто по-доброму не беспокоиться, вот так аккуратненько с ней, по-доброму. Ее будет расслаблять, и она сразу как бы вам поверит, как мужчине, начнет вам доверять сразу. Когда вы ее поймете, в чем причина, она сразу успокоится, и все будет надо. Попробуйте, это революционно, потому что думаешь, что она там, как пантера, как ее там это, она такая, допустим, да? Вот ты вот так раз к ней, вот как к человеку, который просто боится, относишься, и вы увидите, как ее расслабит, и она будет вас уважать и будет потом постепенно понимать, что так нельзя себя вести со временем. Нужно время чуть-чуть ей дать. Но если вы с ней будете воевать, ну, то есть плотину поставить, то есть она кричит, вы кричите, это патовая ситуация. Вы разрушите семью просто. Такую женщину невозможно укротить. Она как вулкан. Вулкан заткнуть можно? Нет. Женщина, когда она так себя ведет, ее укротить и заткнуть невозможно, можно только успокоить. Но мужчина, когда так себя ведет, его успокоить невозможно. Самый единственный способ это изоляция. То есть убежала, закрылась, все. успокоится. Дверь побьет немножко, головой постучится. Понятно? Причем не обязательно ее обнимать там, а просто можно словами. Если человек сильно агрессивно настроен, он все к телу не подпустит. Ну, можно говорить, допустим. «Не, не переживай, все будет хорошо. Ну, то есть именно с этой позиции, что она боится, ее расслабить сразу. Потому что это будет правда. Женщина из страха всегда истерит. Не из злобы, там, ненависти какой-то. Страх основная проблема для женщин. Ваш вопрос? А вот, за uh -huh. У меня такой вопрос. У нас дочь, я когда ее растила, маленькую, не говорила о Боге. Но подводила ее к детям очень аккуратно. Она знала некоторые молитвы, но это было просто как знание необязательное. А супруг хотел ребенка приобщить к как бы, православной вере, и какой-то период времени заставлял дочь молиться. Я понял ваш вопрос. В результате мы получили подростка, который саму идею Бога не отрицает, но категорически не приемлет вообще какие-либо конфессии. Видите, девочку нельзя заставлять, мой хороший. Вот это ошибка коренная. Нельзя девочку, ее можно только вдохновлять, если она не хочет, ничего страшного. Вот так нужно очень аккуратно к ней относиться, и тогда она сама придет куда надо. Мы что-то можем это Успокаивать, успокаивать. Не, ну девочка уже 17, и сейчас можете успокоить ее Нормально, вот, то есть... Не вмешиваться в ее вопрос ее веры, молиться за нее и вдохновлять ее на то, что она хочет делать в этом вопросе. У нее есть определенные взгляды свои, и есть взгляды, в том числе, духовные. И надо эти взгляды разведать и помогать ей двигаться туда, куда она хочет. любые Вот смотрите, любое движение имеет вектор вверх. Вот, допустим, она не верит в Бога, допустим, но верит в духовность, да? Найдите там, где развивает духовность, а не Бога. Ну, то есть, помогайте ей двигаться на ее уровне развития. Не бойтесь ничего. Она все равно придет туда, куда она. Спасибо. Потому что вкус к Богу у нее уже есть. И вкус такой же, как у вас. Просто она боится, вы ее испугали. Поэтому я говорю, успокаивайте. <смех> успокаивайте – это корень того, что надо делать. Вы говорите, как успокаивать, она взрослая. А я говорю про ее душу, а не ее тело. Душа испугалась, ее насилие над ней совершили. Надо сейчас сделать так, чтобы она поняла, что над нее ничего не хотят. Никто не хочет, чтобы она православной стала. И она тогда станет какой надо... И надо успокоиться просто. Она сейчас боится просто. Спасибо, Божно. Ну, если нет больше вопросов, вот никто не затронул вопрос, мужчина и женщина в семье так или иначе выстраивают материальные взаимоотношения. Конечно, да. Конечно. Я думаю, что очень во многих семьях этот вопрос стоит да, да. Вы не могли бы немножко рассказать что-то по этому поводу? Ну, это сложный вопрос. Первое, что нужно знать, здесь нужно жертвовать, чем-то жертвовать. Ну, есть классика, есть исключения. Классика такова, что женщина должна следить за мужчиной материальной точки зрения, но всегда ему внешне доверять. Если она перестает доверять, он начинает хитрить. Вот, она должна ему доверять, если он что-то делает не так, она должна честно ему говорить. Но мужчина не должен иметь свои деньги мужчина не должен иметь свои деньги но при этом он не должен деньги полностью доверять жене это интересная такая как бы платформа в которой мужчина вроде бы отдает деньги жене но он ей говорит на что можно тратить на что нельзя и она его слушается Ну то есть деньги хранятся у жены потому что мужчина всегда греховно будет распоряжаться ими Женщина не может греховно распоряжаться, если ей дали распоряжение, она будет выполнять их. А если не выполнять, ей будет стыдно. Ну, то есть деньги хранятся у жены, но муж при этом рассказывает схему, как пользоваться ими. Женщина по чуть-чуть будет нарушать эту схему, потому что она женщина же. Вот, но не сильно. Чуть-чуть будет хитрить, нарушать схему там по мелочам. А муж должен ее чуть-чуть журить за это. Говорит, ну так нельзя. Что наоборот? Это ваша проблема. Это значит, что вы не можете на нее влиять, как на мужчину. Вы слабее его. Вам комфортно, да? Можно, Извините, что мы пере передали, да, нормально? Нормально, что мы передали микрофон? Да, нормально. А я ведь не вас спрашиваю. Хорошо, хорошо, не расстраивайтесь, нормально. Итак, вам комфортно, что деньги у мужа. Вам да. это нравится. Да. Но это ваш выбор. То есть, если что-то мне нужно, идем вместе. Покупаем, или он мне дает деньги. Если мне нужны деньги, я говорю, мне нужны деньги. Как бы. И, И он вам дает сразу? Да. Все отлично. У вас муж как бы не имеет вредных привычек, да? Он такой порядочный человек. Очень порядочный, да. Все. Знаете, что произошло? Она доверила деньги мужу, не то, что муж как бы себе деньги присвоил, это невозможно. Она доверила деньги мужу и берет у него, когда нужно, и делает вид, что деньги у него. Это та же самая схема, что я вам говорил, просто это такой хитрый ход женщины. Вроде бы муж контролирует деньги, а не у него. Но жена постоянно говорит, ты что купил там, как у тебя, сколько денег, как у тебя там дела. Она постоянно следит за деньгами. Если не то, она говорит, ты что ты потратил-то, зачем? То есть фактически они у нее. Просто она делает вид, что они у него. Так? Получается так, но ну, я думала, что как бы ну, спокойно все, оказывается, вот так, вот так, вот есть. Потому что просто я почему так вот, я спросил ее, я сначала же вопрос задал, я говорю, вам спокойно так? Вы говорите, да, спокойно. Это значит, что деньги у вас. Потому что если бы были какие-то неучтенные деньги у мужика в кармане, жена бы просто сошла с ума. Так жить женщине нереально, и спокойствия в этом никакого нет. Поднимите руку к женщине, которая не знает, как идут финансовые расходы у мужа в семье. И при этом ей спокойно. Сразу все отпустили. Вам спокойно? Вот вы подняли руку, вы не знаете, как он тратит деньги, но вам спокойно. Я не вас, вот там женщина. Опасная ситуация. Мужу можно доверять, ну, в какой-то степени, даже самопорядочный Деньги – это женская энергия, а женская энергия требует женского контроля всегда. Поэтому, как бы, конечно, муж может распоряжаться деньгами и, как бы, все будет нормально, но бывают какие-то чрезвычайные ситуации, и тогда мужчина может совершить ошибку. Поэтому лучше вот такая схема, как у вас. У мужа деньги, но я все знаю, что там происходит. Иногда капризничаю, когда что-то не так происходит. Так или нет? Вы влияете же на ситуацию? Я? Да. Абсолютно, конечно. Можно честно жене отдать и как бы расписать ей схему, как действовать. Но это все зависит от женщины. Опять, есть женщины, которые себя совсем не контролируют. Тогда муж, может быть, не должен отдавать деньги. Но жена все равно должна знать, что что куда тратиться, иначе нас ума сойдет. Причем еще надо знать еще по деньгам еще такую вещь, что есть женские деньги, а есть мужские. Они совершенно разные. Вот, допустим, женские деньги можно тратить только на женщину. Они горячую природу имеют и природу опасную. То есть, эти женские деньги, это деньги, которые могут принести неудачу. Допустим, мужчина берет на женские деньги с ее зарплаты и покупает себе там, там колесо от мотоцикла. Жена может, она, допустим, его любит, она вытерпит, допустим, это. На ее зарплату колесо купили. Женщины для них юмор, они даже смеются. Мотоциклы купили колесо на ее зарплату. Вытерпела, да? Но мужчины через 20 лет, когда вы 20 лет вместе проживете, вы узнаете, что она это не забыла. Через 20 лет она вам напомнит, на чью зарплату колесо купили. Потому что женщина не может зарабатывать деньги на что-то другое, кроме как на себя. Она с ума сойдет, если деньги тратятся как-то по-другому. Она поэтому и зарабатывает, что ей деньги нужны, лично ей. А мужчина деньги заработал, отдал семью. Понимаете, зона корысти у мужчины и у женщины по-разному действует. Поэтому мужские деньги приносят счастье. Это благодать Божья. Потому что их жена взяла и тратит, что куда надо там. то сего. Это благодать, мужские деньги, потому что мужчина, он как... Такой он как бы щедрый очень по деньгам. Надо возьми, там нет проблем. Но женщина по деньгам не нещедрая. Если ей подарочек кому-то сделается со своих денег, она с удовольствием. Но это она делает подарочек. А если муж с ваших денег сделает подарочек, тогда это будет помниться долго. То есть женщина бескорыстна в служении, она может легко позаботиться о муже, легко там все что угодно сделать для близкого человека. Ей не трудно служить, это ее природа отдавать, она бескорыстна в служении женщине. Мужчина бескорыстен в деньгах. Но мужчина корыстен в служении, если его попросить сделай то-то, он такой э -э -э -э. ее делать, но ему тяжело. А женщина корыстна в деньгах. Так устроен этот мир? Ваш вопрос? Я ответил нормально все. Все понятно с этим вопросом? Да? Здравствуйте. Вопрос следующий.. Воле... Вопрос такой. В волесудик мне достался человек, которого я очень люблю. Например, классно. Женщины, классно. Да. Вот. Но возникает ситуация, сегодня вы затрагивали эту тему, что женщина всегда обвиняет мужчину э, ну, во всем, Неважно. Ну, она женщина, нормально. И вот, например, в ситуации, когда э, какие-то проблемы со здоровьем, и происходит обвинение в мой адрес, я даю слабину, и у меня возникают вспышки, о которых я пожалею как бы, с господи, естественно, прошу прощения, Смысл такой, как тренировать вот У меня вопрос который... Да, я вам отвечу очень легко. Вот если вы поймете глубже женскую природу, и поймете, что женщина вас обвиняет не потому, что она считает вас виноватым, а потому, что ей плохо. Вот ей плохо, и больше вокруг никого нет, кроме вас. Ну кого еще обвинять? Вот если кто-то хотя бы был, она, может быть, его обвинила. Ну, никого же нет, понимаете? Есть только один вы человек, которого можно обвинить. И это обвинение не означает, что она вас считает виноватым. Она просто так жалуется в виде обвинения. Такой способ жаловаться, понимаете? Вопрос постигается таким образом, когда вы понимаете, что она просто женщина и не может этого не делать. Тогда вы легко это, к этому относитесь и переводите даже это в шутку. Вот когда самый лучший способ реагировать на женскую несправедливость, это шутка. Я так делаю с своей женой. Если она что-то сделала несправедливо, я сначала как бы понимаю, пытаюсь понять, что это женщина, поэтому вот так. А потом, когда я ее встречаю, когда все успокоилось, я передразниваю ее, вот так вот делаю, она прямо падает на пол и смеется хочет сильно, ну то есть я показываю ей как вот она как бы, ну я показываю как она делает, ну искренне очень. Допустим, ну, ну допустим ты виноват в моей простуде, допустим, да, я перетерпел все, потом ну понял понял, что женщина плохо и нужна помощь, не то что она вот меня считает виноватым, а просто вот ей плохо, а потом когда все успокаивается, я встречаю, улыбаюсь и говорю ты виноват в моей простуде ей. Она просто падает на пол и так смешно это видеть. Да, женщина? Классный способ. Это значит, что все игра для меня, то есть я не воспринимаю серьезно эти все вещи. Не воспринимать серьезно. Да? Как правильно отношения с на девочку давить нельзя, нельзя, но если не заставлять, то она венится. Заставлять можно? можно, есть понятие строгости такое. Строгость не отменялась. Строгость не означает давить. Строгость это способ общаться. Допустим, вы можете не общаться, это высшее проявление строгости. Не замечать ее. Ну, когда она будет виниться, не, помоет, посуду, уйдет, не Не замечать хочется... означает показывать, что вы Против такого поведения. Можете сказать ей строго, не отменяется это, строгие слова, но это не насилие. Например, строгость это вид справедливости. Например, сказать «Моя хорошая, так нельзя! Я же твоя мама!» там и так далее. Строго. Но при этом, как бы, не «Ты плохая, там такая-сякая, так нельзя!» А просто вот к справедливости призвать. Это действует очень сильно на разум женский. Она начинает понимать, что так нельзя. Может делать вид, что она не понимает, там допустим, но она все равно поймет. Правильно, постоянно ей напоминать: иди типа, помой посуду, иди разденься. Да, правильно. Сиди в телефоне. Да, правильно. Она злится на меня, что я все время. Не если не вы давите, не не не давите не не а не если не по доброму, не, не, не чешись, не сиди в телефоне. Ну, потому что ей хочется, это ее же тянет туда. Лучше всего найти и другое занятие, взять ее за ручку, отвести туда, где надо сидеть. С ней как бы это сделать, чтобы ее вдохновить. Любое, любое, как бы, если вы понервничали, сорвались на нее, то надо извиниться потом, приласкать ее извиниться, иначе она грубая вырастет, как женщина вырастет грубая. На женщину девочку сорвались, извинитесь. Тогда она не будет грубая, она будет очень добрая. Строгость нужна с девочкой тоже. Сходи туда, сделай то, вот так лучше. Это нехорошо. Я не смогу с тобой разговаривать. Все, не разговаривайте с ней. Наказание. Тебе придется сидеть в этой комнате. Еще более серьезное наказание. Ты наказана тем, что ты не пойдешь в кино. Наказание Лишением свободы, но не насилием. Я говорит, я не знаю, что мне делать в этой комнате. Займись чем-нибудь полезным. Ты наказан. Все. Вот тебе это вот делает это. Она подумает, подумает, будет это делать. Потому что она девочка, она ее природа не, не, не конфликтная у женщин. Если она видит, что ее любит, по-доброму к ней относится, она всегда будет за, человеком за. Мужчина становится, мальчик становится человеком за, если он видит победу и силу. Ну, допустим, мужчина, отец ему говорит, так нельзя. И он говорит, ладно, а сам делает. И тогда отец раз, как бы, силу проявляет. И мальчик становится человеком зал, он говорит, папа, я все понял, я больше не буду. Почему? Потому что отец проявил силу, воздействовал силой на него, сильную позицию выбрал. Не дал ему дальше как бы идти не туда, и он сразу раз, и все, и он все понял. Признал свое поражение. Но если мальчик видит, что его никто не может ограничить, он наглеет и теряет себя какая-то сила на него, но права должна на мальчика всегда быть. О, у нас уже время закончилось, я понял. Все, все сели прямо. Кто из вас вчера во время молитвы почувствовал спокойствие в сердце? Вы прошли первую стадию победы над судьбой. Кто из вас почувствовал, что он способен теперь общаться, как-то влиять на ту ситуацию, где он не мог даже поговорить после вчера, после настроя? Это вторая стадия. И кто из вас вчера во время молитвы узнал, что что-то поменялось в жизни? Вот так было, а стало вот так, независимо от вас. Это уже третья стадия, это сильно очень. Один человек, видите? А кто из вас вчера засыпал? Я желаю всем счастья, вас косну сну пошло клони. Не бойтесь, просто поднимайте. Если вы засыпались, значит, вы плохо слушали, потому что спит и бодрствует только разум. Если вы будете сильнее слушать тех, кто молится, вы проснетесь, и у вас пойдет процесс. А? Рыдаешь? Это значит, что вам надо лучше отдавать, когда человек... Я желаю всем счастья! Это значит, все... Пошло только внутрь, а наружу ничего не выходит. Это женский эгоизм так работает. Надо сосредоточиться на, не на том, чтобы принимать, а отдавать. Тогда успокаивается женщина. Еще какие варианты у вас получились? Кроме того, что я сказал. Продолжаю желать всем счастья. Это супер вариант, очень хороший. Значит, вы сильно включились. Еще какой вариант? Значит, надо сильнее слушать. Мысли — это ваша судьба. Чем сильнее слушайте, тем сильнее побеждать судьбу. Слушайте, как мы это повторяем, на меня настройтесь, смотрите, как я повторяю, вместе со мной старайтесь, если не слышите их молитву. И тогда вы сможете победить мысли. Глаза открывать, если вам помогает сосредоточиться, или закрывать, если вам помогает сосредоточиться. Руки можно вот так перевернуть, тогда люди будут давать силу. Или наоборот закрыть, тогда вы будете сами, вам никто не будет мешать. Сидеть надо прямо всегда. Если вы согнулись, у вас нет силы. Выпрямились, есть силы. Это целая наука, как правильно побеждать судьбу. А если что? Можно что? Поделиться, поделитесь, давайте, да, скажите. Как? Поссорилась с папой, так пожелала всем счастья и что произошло? И мне не хотелось как бы к нему ехать. Мы уехали с мужем оттуда и приятное вот это ощущение у меня было уже несколько недель. И вчера, то есть когда, перед тем, как мы начали желать всем счастья, я думала опять про эту ситуацию. Слушайте внимательно. И в какой-то момент я просто перестала об этом думать. Видите, и... она стала слушать сильнее слушания, стала сильнее судьбы, и Бог начал менять ситуацию. И у меня стало слышаться только голос людей, которые здесь желают счастья, ваш голос и молитва, которая звучала. И сегодня утром мне папа сам позвонил, говорит, когда вы приедете в гости. Все. Вот. И вот. Я... Эта ситуация побеждена. Смотрите, первая стадия, она отвлеклась от ситуации. Вторая стадия прошла незаметно для нее, то есть она начала влиять на, на папу и с ним контакт установила. Третья стадия, папа поменял отношения. И самое главное, что я после этого говорю, Пап, ты, наверное, обиделся на нас, ты извини, что-то мы сделали не так. А он говорит, нет, это я виноват, я там вручал на вас, приезжайте, я соскучился. Видите, Спасибо. людям всегда не хватает счастья в отношениях.